Mm-hmm. Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник студенческой весны. Меня зовут Роман Боленсков. Сегодня второй день фестиваля. Сегодня выступает Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, и Институт вычислительной математики и информационных технологий. Очень интересная пара это новая пара. Раньше эти команды толком не встречались. Возможно, в далеком, каким-то 2009 2008 бородатых годах, они не встречались. Но сейчас, по крайней мере, Институт социально-философских наук всегда встречался с Институтом филологии и межкультурных коммуникаций. Посмотрим, как сегодня будет это выглядеть, потому что обычно, когда выступают и снимки, и ФМК, этот день становится самым мощным. Надеюсь, сегодня будет еще лучше. Поехали это узнавать. Впереди второй день. Начинаем. Второй день, как минимум, должен быть на уровне первого. Фестиваль уже успел проникнуть каждому в сознание, и все с удовольствием идут его смотреть. А мы же с удовольствием пошли за кулисы и нашли там одного из режиссеров сегодняшнего дня. Мы вернулись на сцену, и мы нашли одного из режиссера. Института социально философской и массовых коммуникаций. Айваров, а айвар, Привет! Вечер добрый и да? ВМК и ВМИ тоже а, тоже. Да, вот на так. два фронта работаешь, да? Да, да, да, так получилось, вот mm -hmm. поп попалась в один день, поэтому я вообще убитый. Mm -hmm. Я еле, да. Хорошо, жубу. но ты получается человек, который уже видел две конвы, да? Да, да, да я принимал участие в двух конвах написания и съемки. Mm -hmm. и Съемки, спойлер. А, вы видео смотрите, ладно? Не может. Хорошо, ага. тогда скажи, пожалуйста, что ждать от сегодняшних концертов, так как ты знаешь практически все, что будет твориться и у первых, и у вторых. Ну, на самом деле, я человек скромный, я предлагаю вам ожидать лучшего. Я буду ждать, что все пройдет хорошо, что не будет каких-то недочетов или там проблем технического характера или запоминательного характера. А все должно быть так, как оно задумывалось. Потому что именно в момент реализации он обычно губит некоторые интересные идеи. Начинаем! И не зря Айвар ждал лучшего. Действительно, первый концерт выполнен в лучшем духе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Золотой голос ударе Дарья Масальский исполнил рекордное количество песен. Monster, Hero, Hero. Танцевальные коллективы исполнили разные композиции на любую мелодию. Радуют, что уже второй день подряд не забывают про Валелия Меладзе. И радует то, что выпускник-исполнитель современного джентльмена вложил часть своего таланта в Алексея Нечаева. Здравствуй, милый брат! Вы не поверите, как хорошо мне с вами, как мне легко теперь. Ну, что с тобой, Мари? Ты вся отсунулась. Страдаешь все глазами? На фоне счастливых и фоткающихся студентов Института социально-философских и массовых коммуникаций хочется мне сделать этот стендап. Ребята, вы довольны своим концертом? Что да, же я так? Я должна интервью давать. Да, я. ты должна отдавать интервью. Это... Как обычно, культорг нашего института и культурк всяких других общественных организаций, шарашенных контор Адалия Сидикова. Здравствуйте. Здравствуй. Вот и закончилась наша студенческая весна, собственно. Угу. И что, как? Хорошо. Хорошо. Ну, почему вы видели тебя только в конце? Ну, я же культурк, я за кулисами, я слежу за тем, чтобы все проходило хорошо, как и задумано. Угу. Вот. Хорошо. А все ли прошло так, как задумывалось? Да. Прям абсолютно все. Да. Хорошо. А следующий концерт будет выступать институт в, как они, в математике ВМК. и ВМК, короче, будем так говорить. Вот. И как ты относишься к своему одному из режиссеров, которые сейчас уходят именно туда? В смысле? Я про Айвара. А, ну, Айвар, он же изнач изначально как бы был и с нами, и с ВМК. Но этот человек успел и там, и там, причем стопроцентно выложился тоже и там, и там. Поэтому, я думаю, он достоин отдельных слов сегодня. Mm -hmm, хорошо, но все равно я лично надеюсь, что там, ну, немного не доработали. Ну, зная Айвара, я думаю, что он доработал везде. На самом... Свою часть, а остальные? Остальные, думаю, тоже. Mm -hmm. Хорошо, сейчас мы это и проверим, давайте посмотрим. Рядом со мной заместитель по социальному строительной работе Тагранов Александр Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела, Здравствуйте, как мама. настроение? Отличное настроение. Mm -hmm. Хочу поблагодарить всех ребят за замечательный концерт. Можете сказать вообще по концерту, что вам понравилось, что вам, можно сказать, не понравилось, что не доработали? Ну, я, конечно, я не могу, конечно, судить как специалист, но концерт мне очень понравился, он, его он очень легко смотреть было, слушать, были очень сильные номера, э, очень интересный видеоряд, буквально как художественный фильм смотрится, совершенно профессионально, считаю, сделанный, и накладка тоже тематическая получилась, тему судьбы. Хорошо, что канва на 102 весне это больше вымысел, чем правда. Согласитесь, будет немного криповато, если сказки на ночь у тебя дома будет читать зам по социально-воспитательной работе твоего института. Но на 102 сне института вычислительной математики и информационных технологий это выглядело как раз к стадии. Благодаря таким сказкам мы за целый час успели увидеть три абсолютно уникальных истории, а также вспомнили историю про Бонни и Клайда. Так получилось, что папочка взяла его в бред, раздела догола дала ему несколько долларов. Скажи своим людям, что мы не шайка-убийцы. Второй день поднял планку для следующих институтов, которую будет трудно преодолеть. Сегодня вокальных, астральных, хореографических и оригинальных номеров было предостаточно. Ну, что, на этом все. Второй день фестиваля подошел к концу. Большое всем спасибо за внимание. Большое спасибо институтам. Институт социально-философской науки и массовой коммуникации. Институтам вычислитель математики и информационных технологий. Были красивые концерты, хорошие. Надеемся, в следующие дни ребята будут еще лучше. На этом все. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ссылку ты сейчас видишь на экране. А также все наши выпуски ты можешь смотреть на этом телеканале Универ ТВ. Ссылку ты также можешь увидеть на экране. Я вам продиктую. tv.kpfu.ru. Программа для вас вел Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока.